так так так проверка все нормально ну что ж мы как вы знаете прошлая серия изучили стихию воды стали настоящими костюмами богом кстати очень классно так вот реализовывать вот так смотрим показываю нашу стихию вода где он там Блин, нам ничего что чак, чакра не хватает Сейчас вроде бы уже день, уже столько времени столько прошло, нужно потом выйти и посмотреть. Сгорели же эти вот зомби. Можем получить какую-то плоть. Вот конечно не знаю зачем. Блин, первый голос, смотрите-ка, у нас первый голос. Видите? справа от вас. Вот блин. Теперь мы голодаем. у нас есть тут яблочки. Нужно что-то придумать. Может, конечно, посеять, да как обычно и кстати я же вам говорю прошлая серия что у нас будут там люди новые но чтобы ты их не нашел извиняйте я думаю что в следующей серии так у нас есть крем а знаю крем и желез у нас будет что зажигалка правильно фиген на будет тут кого где железо эй железо это где так уже неинтересно Нет. Не хочет. Ладненько, выйдем. Ну что, до сих пор ночь Вот это дивили Ага, день уже, смотрите-ка. День тут наступает. Если день, то это вообще офигенно. Мы уже столько были Давайте уже выйдем на прогулинку. Построим кое-что башеньки какие-то. Да, если мы богами стали, да, вот именно вот такими, да, только вот почему, Ух ты. я не могу ничего сделать такого крутого, классно, нет, вроде бы у меня голод медленный, так что это уже, уже круто, вот ничего, ну что ж, давайте-ка, стихия воды, я не знаю, где моя чакра, что делать, блин, где моя стихия, растет может возможно что-то еще будет дымы стихи а вода нужна все поплыем поплыли значит мы здесь нас, кстати еще графиком Вот, а где вода нужна нам а то без воды мы никто несника есть никам блин не хватало но ну, все вроде бы где вода где мы один а нет воды где нет Тихонько можно ломать и что-то выдумывать. А вы пишите в комментариях, что вы хотели бы построить на вашем месте. Ну, конечно, прочитаем и, возможно, что-то тоже и придумаем. И вот нас предложение есть, да который подсказывает, только вот не знаю, где все подсказкам. Не вся, да, не вся. Ну, т -т -т -т. Давайте глядим, посмотрим карту, возможно, там. Очень, очень полезно ресурсы ресурсы ух ты я привет а вы знаете кое-что привет и ага Ясником. Ой, -ой, ой извини, извини, извини, все, все, все. Прости мне. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой бежим ой ой ой ой ой ну, извини что я так сделал больше я так не буду стихи огня ли что он очень больно дрался так давайте восстановим чакру останавливаем едой пускаем ночь на стихии воды И, блин как-то нужно как-то вот так что ли да? давайте теперь посмотрим как будем запускать ее вот так вот ну вроде бы не так себе блин ну что же делать я раньше был силен а теперь что теперь никто так давайте пособираем значит пшеничку потом будет расти еду а то молтать не хочется где у нас пшеничка не палка какой-то где что сломал его блин я его сломал зачем хотя срывим а его можно садить мне нужны плоды из него какие-то вкусные троесник да я знаю как его тут подалить такого вот дима и кирка что-то какие -то уже не замечаю бамбук стак бамбука что шок соже стак кстати да зачем они нужны а построить что-то из него можно хоть я не заблужусь да а то заблужусь и потеряюсь а там ресурсы полезные должны быть Блин, да нужно нужно что-то думать с этим едой то Я не хочу умирать вместе с вами а -а -а. Вот такие себе ресурсы мы прям пол карты объедем что прям всего разузнать узнать ну, такой светку Давайте обратно домой. Это так интересно. Блин, уже еда закончится. Скоро-скоро. Давайте пособираем пшеничку. Пшеничка, блин, демизине. Я же, же какой-то ж бог какой появился в этом мире. А вы мне ничего не даете. не угощаете ничего. Как так? Просто не поспытывали, да? Давайте пособираем еще раз. Та да, блин, ну кто такие? Тип пшеничка все. И ее нету. Не может такого быть. Что я буду есть по вашему? Только яблоки, где хлеб какой-то? Какой-то, конечно, есть моды. Ух ты, пшеничка первая. Отлично. Пути нам пшеничка. Говорят, это будет вообще офигенно. Говорят, да? Офигенно. Все, мы уже вспомнили этот остров, да? кого-то где наш остров ну ладно это будет ничего страшного если мы их потеряли не страшно а все его нашли да, наши куски остались И тут можно продолжать блин а тут ломал так некрасиво ломал неужели это я или кто-то тут есть а, все нормально это я Поэтому тут появился, думаю, сражение какой то будет. Или же дружба с кем-то. Ага, скрафтить нужно. Матыку. На Когда крафт появляется, столько у нас кнопочек есть. Нет? А, ага, есть. Отлично. Собираем. Попробуем. Давайте. Ну все, первое есть. Поле чудес. Значит. Ой-ой-ой, зачем я так сделал? Блин, лучше зиму посадить, что прям был урожай какой-то. Вот так. Пшеничка Россия, голодный. Я вообще буду молодать ну. Давай, пшеничка, еще больше пшеницы. Отлично. Когда три семена есть, получается у нас будет.. Пшеница. А кстати а что будет если я сейчас использую стихи воды я его убил я думаю я его накормлю нет вот, смотрите-ка офигенно было база здесь да Офигенно. на youtube прям база построить из да, просто можно мечтать. кстати напишите в чатике кто хотя бы с нами тут поживать жить с нами, а? А то одному человеку скучновато на этой земле. Да, только нужно как-то подсименить, и вот стим, не будет офигенно. Так, ладно, хай растет. Так, вот зачем не сломал? Ну, хотел поэкспериментировать. Так что жду заявки. Кто хочет, то пишите свои никнеймы сутей где там с вами связаться и как же сделать так чтобы прям ко мне что прям камни зашли там прям с вами построили или, или прям большущий дом я конечно вам скину свитки где-то их найду и вы будете владеть стихи воды стихи огням стихи земли стихи воздуха да там будет у нас воздух там у нас будет вода, там у нас будет земля, там у нас будет земля, вода, огонь, точно там будет, вот и все, а то я вот не знаю как это сделать, у в интернете можно все, давайте сейчас, собираем еще доски, и будем что-то уже строить, да, ну давайте-ка, я конечно хотел что-то открыть, новое. ага, понял, он слиться на меня. Ну извини, что делать. Теперь у нас не ну, простит. Ну что ж, начинаем строить. Строители здесь. Ну, Давайте-ка скрафтим хоть что-нибудь. нам. Один есть. Давайте второй хотя бы. Второй есть. Тут еще есть. Опа. Ну а давайте еще эти, еще эти. А я не хотелось бы. Все. Хватит. Дальше у нас идут эти вот доски, все, все все Ну все есть, строительные материалы, березки. Где будем строить? Давайте хоть воздушные, места сначала стихи воды, мы же. без стихи воды. Так, вот давайте где-то здесь строить. Мы. Сейчас посмотрим карту, только вот еды не хватает, вот что главное. Еда, еды не хватает так так пособираем возможность что-то не выпадет нет ничего ну это выпало ладно сейчас тогда возьмем так вот где он там ух ты березка березки не не хватает тогда в следующем серии продолжим. Всем пока.